Здравствуйте! В этой инструкции вы узнаете, как с легкостью обменять фиатные деньги на криптовалюту. В адресной строке вашего браузера введите адрес bestchange.ru Выберите на сайте нужную пару. В столбце «Отдаете» найдите нужный вариант. Например, Сбербанк рублей. В столбце «Получаете» выберите биткоин. Затем нажмите кнопку «Предложить». Справа появится список сервисов, которые совершают обмен. Внимательно изучите все условия и отзывы. В верхних позициях списка предложены сервисы с самым выгодным курсом для обмена. Во втором столбце вы увидите минимальные суммы для обмена. Например, в данном случае в обменнике с самым выгодным курсом минимальная сумма для обмена 10 тысяч рублей. Если вам необходимо обменять меньше, то спускайтесь вниз по списку, определитесь с выбором, перейдите на выбранный сайт и действуйте согласно инструкциям, чтобы совершить транзакцию. Рассмотрим на примере imexchanger.pro. Выберите необходимые опции для обмена, например, Сбербанк рубли, биткоин, и перед вами откроются условия обмена. Внимательно ознакомьтесь. Обратите внимание на лимиты и введите данные, которые запрашивает сервис. Заполните поле «Сумма отправления». Обязательно укажите адрес вашего биткоин-кошелька, который вы сделали на сайте blockchain.com. Введите свой адрес электронной почты и поставьте отметку о согласии с пользовательским соглашением на проведение операции.